Глянем, глянем на часы И знаешь, уже пора Какое малыш, такси Хочу с тобой до утра Расскажешь свои стихи Закажем с тобою в мат, Увидим смешные сны На утро опять бардак Я буду помнить Я буду помнить Все наши Не забудь, сохрани Я буду помнить, я буду помнить Все наши ночи до полной луны Я буду помнить, я все буду помнить Ты не забудь, не забудь, сохрани